Добрый день, уважаемые дамы и прикнувшие к ним господа. вас предлагает топ-сад. Знаменитый томат называется... Сейчас скажу вам, знаменитая клубника Миссис Шлаубах. Вкус действительно клубники, очень сладкие, мясистые. Форма, вы видите, наподобие действительно клубники или там домашние земляники. Вот, напоминает вкус, повторяю, такой ранней, свелой, сочной клубники. Ну вот, видите, мы его срезали, желтый, не обращайте внимания, это у нас сопутствующий томатик, упал на нем репортаж э, следующий. А вот миссис Шлаубах, О, сочная, видите, какая приятная, она даже у нас потрескалась, создает впечатление, впечатление очень и очень э, непростого, экстраординарного томата». Ну, давайте мы возьмем его отдельно и разрежем. Попробуй сейчас разрезать одной рукой. Надеюсь... А, да, давайте так, я начну. Все-таки потом... Остан... Да, надо, надо остановиться секунду. Ну, вот такой вот разрез. Ну, посмотрите. Клубничка, земляничка, родная моя. Ягодка, вкусненькая, нежненькая. Ну, она а вкус, сейчас как, попробую сказать вам, какой вкус. О, Сразу чувствуется очень нежный, мягкий, тончайший аромат. а Кожица очень тонкая, легкая кислинка, но мякоть удивительно обволакивает. Да действительно при первом вкусе ощущение такое, что вы кушаете клубнику. Удачи на даче вместе с томатами в придачу. Это главная задача для всех нас, уважаемые друзья. Товарищи, коллеги и господа.